Зачем я это делаю, спросите вы? Ну, конечно, чтобы привлечь ваше внимание, потому что это типичное рекламное видео. И если вас это раздражает, вы можете смело закрыть и перейти к просмотру вашего любимого видео. Но... Именно в эту секунду я рассказываю, как всего за один месяц вы можете стать мега крутым специалистом по настройке и автоматизации любого бизнеса в интернете. И уже в течение этого месяца выйти на доход от 30 тысяч рублей. Меня зовут Елена Туманова, я бизнес-тренер и одна из основателей обучающего курса Smart Money. Это курс по автоматизации настройки любого бизнеса в интернете. Чему обучаем мы наших курсантов? Так это приглашать людей ваш бизнес в огромном количестве без личного общения, а также вы научитесь настраивать и автоматизировать все свои социальные сети и рекламные ресурсы таким образом, что люди сами будут проситься ваш бизнес, сами будут активироваться и конечно это будут высокоэффективные партнеры, потому что они тоже будут обучаться на нашем курсе. Что вам нужно сделать прямо сейчас? Сейчас нужно нажать на ссылку под видео и подписаться ко мне на рассылку и вы получите доступ к моему курсу без первоначальной оплаты. Цена за курс доходит до 50 тысяч рублей. Так вот только для пятерых человек, кто прямо сейчас, в эту секунду, нажмет на ссылку, выполнит маленькое условие и откроет свой личный кабинет на Smart Money, получит доступ к обучению без первичной оплаты. Вы сначала научитесь. Заработаете и только потом можете оплатить наш курс. Если в процессе обучения вы ничего не зарабатываете, денег за обучение мы не берем, потому что мы на 100% уверены в эффективности нашего курса. Итак, жмем на ссылку и переходим ко мне на обучение.